В первую очередь нужно захотеть вылезть, потому что болото греет, все вроде привычно, пусть квартирка маленькая, но она какая-то привычная, отношения плохие, но они все равно какие-то есть, чешка рядом хоть плохенький, но есть, ну и так далее, и так далее. То есть вот нужно захотеть, захотеть выйти в другое состояние. Дело в том, что каждый человек, это я точно знаю, позволяет такое говорить каждый человек может занимать разные ступени жизни разные и такие какие захочет вот хочет в этом тепленьком болоте квакать ну он и квакает там хочет э, немножко свежего воздуха может выглянуть хочет еще побольше может выйти на берег отряхнуться оглядеться вокруг то есть э, это от вашего желания зависит это только желание желание начинает формировать события. Механизм простой. Ваше желание пробуждает активность вокруг. Вокруг складываются какие-то события, появляются соответствующие люди, знаки, ситуации, которые вам позволяют сделать какие-то новые шаги в жизни. Надо уже дальше не упускать. Захотеть и смотреть, как говорится, ушки на макушке, глаза остренькие, смотреть вокруг, ничего не пропускать. То, что будут Будут идти знаки, будут идти какие-то ситуации, в которых нужно принять верное решение вот в хорошем этом направлении.